Итак, по поводу возможности, что же делать дальше. А, Насим Талеб недавно приезжал в Россию, очень известный человек, который написал книгу, под, книгу Черный лепить под знаком непредсказуемости. И человек говорит, что я на самом деле, моя стратегия зарабатывания это совершить а, три действия каждые 10 лет. Когда все падает, я покупаю, потому что, когда все падает в короткий промежуток времени все отрастает достаточно быстро. И в этом случае получается, я просто спокойно все время нахожусь в консервативных инструментах, ничего не делаю, ничего не предпринимаю, как только все упало, я покупаю, быстро зарабатываю, потом фиксирую, перехожу в консервативные инструменты и жду следующие 10 лет, когда произойдет падение. А привел пример да индекс РТС за 20-летний промежуток времени, чтобы мы имели, если последовали стратегии Насима Талеба. В девяносто восьмом году было падение на 80% процентов рынка ценных бумаг, и рост следующие 12-18 месяцев двести пятьдесят процентов. В две тысячи году падение на 75% пять процентов, рост следующие 12-18 месяцев двести восемьдесят процентов. Вопрос: 2018 тысячи год прошел, падения никакого нету, что будет в девятнадцатом? И просто рассчитал такую историю, что, допустим, у вас в 98 году, она опять-таки гипотетическая, если бы ДКБ в саду выросли бы грибы, а, но ну, предположим, у нас есть 1 миллион рублей в 98 году, и мы, соответственно, его по, на падение покупаем, да, покупаем акции российских компаний или просто индекс даже покупаем. За следующие 18 месяцев зарабатываем 250%, 2,5 миллиона. Вкладываем 2,5 миллиона просто на банковские депозиты да, со средней годовой доходностью в следующие 10 лет 15%. И у нас в консервативных инструментах 2,5 миллиона превращается в 8,8 миллионов. В 2008 году мы в эти 8,8 миллиона вкладываем после падения в рынок ценных бумаг и следующие 18 месяцев зарабатываем 280 процентов или наш капитал составляет 24 миллиона и в девятом году размещаем эти 24 миллиона на банковских депозитах и доходность 2009 года составила бы сейчас 51 миллион 800 тысяч рублей. И если мы ждем 19 года и падение на 50 процентов и последующего восстановления в те же самые 250 процентов то теоретически эта сумма 51 миллион превращается в 130 миллионов рублей. Поэтому, ребят, вот я поподробнее про все вот эти стратегии, когда может произойти, что может произойти. Задумайтесь только, друзья. Прошлое надо знать, историю надо знать, чтобы не повторять ошибок прошлого.